Ребята, сегодня у нас конструктор вот такой вот Лего uh -huh. Мы нашли такой вот замечательный конструктор, сегодня будем его открывать. Uh -huh. Давай покажем коробку. Uh -huh. Здесь вот такой вот для маленьких детей конструктор. Написано от года, ну от полутора лет до пяти в принципе можно использовать, играться так, таким вот конструктором. Такой вот, длинный дупло. Можно делать всяких зверьков. И вот здесь сзади показано, кого еще можно, в принципе, мастерить из этих деталей, кого можно делать, помимо того, что там указано. Такие классные зверя там будут. Такая замечательная упаковочка. Давай, богдаточка посмотрим, откроем. Ножнички дать возьми да. ножнички, может быть, ножничками будет удобно. Не, я лучше открываю так. Оп, открыл. Угу. А здесь, у нас здесь детальки вот такие вот, да, идут раз, разных цветов, и есть вот такие вот картинки, как собирать разных животных. Подожди, Снучка, угу. давай покажем сначала картинки, а потом будем пробуем. И вот такие вот, вот жираф, да, у нас зайка, потом у нас кто здесь вот, улитка такая. Нет, это, наверное, не улитка это, наверное, ну, гусеница. гусеница. скорее всего, да. ну, гусеница, человек. гусеница, наверное, такая вот красивая, такая мордашка у нее. Здесь такая вот собачка у нас замечательная. Красивая такая. Ну, Классная собака. здесь. Вот ну, здесь, в принципе, вот такая вот картиночка. И здесь идет описание. Там всякие адреса электронные все остальное прочее. Кав-кав. О, кав, тоже кав. сделал собаку. Да. Кав-кав. кав, кав, кав, кав. Ну, Какая классная собака. Давай покажем. Вот такая вот, классная вот, собачка у Багдаши уже получилась. Такая замечательная. Ну, давайте ее сравним сейчас, в принципе, с нашим пробником. Не пробником, а то, что на картинке нарисовано. Похоже? А, Богдаш? Похоже, да? Да. Только мы чуть-чуть не, не доделали ее, да? Угу. А ну попробуй, посмотри на картинку и сравни, так или не так. Нет, ну, не так. Очень хорошо сделан. наклеечки нанесены сразу на ну, детальки. Они не будут отклеиваться, они будут стираться. Очень приятные, очень красиво выполнена такая мордашка замечательная нашей собачки. Ну детальки достаточно Хорошо, крепко держатся. Деткам, я думаю, будет интересно играть. Вот такие вот детальки. Думаю, достаточно интересно будет играться. А ну, попробуй посмотри, что, что мы так или не так делали. Не так. Надо исправить. Угу. Ну давай попробуем исправить, чтобы получилось именно так, как на картинке. Да? Угу. В принципе, здесь, как она нарисовано, можно делать из этих деталей разных животных, на что хватает вот. фантазии. Вот она, какая у нас классная собака. Ай, чуть не уронили. Классная собака вот такая вот у нас. Красиво, очень красиво. Еще раз говорю, что... Ну, кстати, вот нет, как настоящая собачка получилась такая. Красивенькая такая. Давай посмотрим, что еще у нас. Давай нужно. Давай. Будет красивая гусеница, давай попробуем сделать гусеницу. Это... Угу. Собираемся зелененькие детальки, да? все запчасти. У, -у, -у. Угу. Это... Здорово. У нас Богдан очень любит играть конструктором, это очень интересно, мы стараемся делать вот. такие вот игрушки. Сделать. Классно, давай посмотрим поближе. Красивая такая гузница. Очень-очень яркие такие цвета. Очень такие яркие мордашки все сделаны. И наклейка сделана также. Нанесена на саму пластиковую деталь. Она не будет отлазить не будет обдираться. Я думаю, и водой не должна смываться. Очень красивые яркие такие игрушки получаются. Детям очень интересно будет играться хорошо крепко прям держится вот она вот, не падает здорово что у нас еще там есть давай. карточку вот мы одну карточку уже сделали да с тобой давай попробуем зайку сделать ну, Давай. А, так. Здоровский. да здоровский у нас такой заяц розовый mm. и такие странные кривые уши <laughs> если честно у зайца mm. ну давай попробуем давай попробуем сделать Сможешь? Есть такой блок. Такой? Да, я могу. А мне кажется, не такой немножко. Или такой? Такой. такой. У -у -у. Просто на картинке он показан немножко больше. Я думала, он прямоугольник. А он тут квадратик У -у -у. получается Используешь. Потом мордашка зайца, да? У -у -у. Потом шва, да? У -у -у. И... и? уши, да? Заяц у нас получился, он классный заяц такой. Давай мы его покажем поближе. Вот такой вот зайка получился. Ну очень, мне ну, прям нравится. Я не, не пожалела, конечно, что мы его взяли. Такая же мордашка, прям яркая, такая красивая, симпатично, сделаны наклеечки такие нанесены. Ой, я ухо отломила. Ничего. Ну, очень. Красиво сделано, прям ярко-ярко такие цвета, прям очень яркие. Такие замечательные. Ну, вот, еще зайка у нас получился. Давай мы туда вот поставим. Кто у нас теперь? Жираф. Шелла. Ты хочешь сделать жирафа? Да. Ну давай попробуем жирафа сделать. О, вот такая читайка есть. Угу, интересная деталька, да. А жираф у нас получается желтого цвета, да? Такой с оранжевым немножко. Угу. О, прямоугольные. Угу, прямоугольные, да, теперь? Угу. теперь два квадрата. Угу, два квадрата, да. Угу. И голова швов. И голова жирафа. Ой, прям красивучий такой вот жираф получился. Мне прям, прям очень нравится. Она такая замечательная. Получается игра. жираф с двух сторон разукрашен у нас. Вот такой вот квадратик у нас прям пятнышками идет. Он тоже нанесен прям на сам пластмасс. И такая замечательная мордашка. Веселая, улыбающаяся. Все такие довольные, радостные игрушки. Такие улыбающиеся для детей. Очень-очень интересно. И очень-очень красочно и красиво. Как раз для маленьких деток года два, наверное, очень будет познавательно, как раз цвета изучать. И очень интересно будет с этими мордашками классными играться. Давай, еще что там у нас осталось? Mm -hmm. Все? Mm -hmm. ну, на этой картинке у нас уже все, больше нету, ничего. Там мы на этих картинках тоже уже все сделали, да? И вот что-то что Ну давай попробуем, кто у нас получится. Mm -hmm. Давай, это наверное еще два. Ну, тоже глаз есть чьи то да? Это, наверное, дельфинчик. Дельфинчик? Ну давай посмотрим. Угу. кто там у нас получается? Слоник! А, у нас получается слоник. Слон получился, да? Угу. Такой синенький у нас слоник с такими вот интересными ушками. Такой, тоже такой интересный достаточно такой. А картинки не было на него. Ну вот. В принципе развивайте фантазию, играйте. Очень даже замечательно. И из этих деталек, из этих животных, можно в принципе сделать что-то свое. Придумать, поменять детали. Очень-очень-очень много таких забавных, интересных и в принципе редких вещей. Угу. А давайте все, всех животных смешаем. Смешаем? Сюда. Давай смешаем. Ты хочешь смешать? Угу. Ну Разбиваю давай попробуем. Разбираем их. Попробуй, что у тебя получится. Ты что-то уже придумал, да? Да. Давай попробуем. Что ты хочешь? Эти, Эть. например, смешить смеш... смеш... шарику с червяком. С червяком? Да. Это же не червяк, это гусеница? А точно. Перепутываю. Можно сделать такую летающую гусеницу, да, вот так вот сделать. Раз. Такая вот будет интересная у нас мордашка, чем-то напоминает осьминогу. Я осьминог, я осьминог. Да? Давай червячка. Ага. Это гусеница. Ой, не гусеница. Это не червячок. Это красивая гусеница. М -м -м -м. как это щеченец? А, вот так вот. Может, вот голову, лаву, в общем то решил всех объединить в одну, да? Mm -hmm. Получается эти две детальки, точнее два животных у нас, ну, можно так сказать, животных объединены. И можно сказать, что там какое-то у нас такое редкое дикое животное получилось. Да? Ну, да. Три головы, четыре лапы, ну, да. еще там куча всяких хвостов, деталек и всего остального прочего. Да? Угу. О, вообще классно получается. Угу. А жираф у нас должен быть выше всех. Да? Ну, да. Это у нас какой-то гибрид получился. Ученые бьются, бьются, а у нас раз и получился гибрид. Здорово. Я хочу как-то чифин. Ой, что она штукенечка-то? Шелф, шкала, шелф. Может это вот так вот. получится? Чиф и сюда голос Вот так. Вот сюда вот. Вот это. Мне нужна эта постройка красавица. Потому что так очень плохо Пошло делать вс. Это мне нужен. Все, у нас было. Ну вот, смесь. что получилось. У меня. Да, вот все, что получилось. Богдаша вот у нас придумал такую. Ну, можно назвать коммунальную квартиру для животных. Вот угу. такая вот здоровская. Давай. Так, попробуем поближе показать. О, вот такая конструкция у нас из всех деталек. Ой, боюсь. Она упала. Ну, в общем, ребята, я поломала все. Богдаша строил, строила я поломала. Ладно, будем дальше играться. Ставь лайк. И подписывайся на канал. И оставляй комментарии. Пока-пока. Да. Пока-пока.